Приветствую вас! Я психолог Виталий Миллер, с опытом работы в расставаниях более 15 лет. И если вы смотрите это видео, значит в вашей жизни произошло расставание. И у меня для вас хорошая новость. Человечество за долгие годы накопило уже инструменты, как прожить эту ситуацию. Из них мы сделали курс, как помочь себе прожить расставание и начать дышать полной грудью. Если вы, конечно, не хотите помочь себе всякими гадостями и эмоциями. Прежде всего, вам нужно сориентироваться в ситуации, понять природу и причины возникших обстоятельств. Что прежде всего нужно выделить? Что вы были вдвоем, и это так называемое «мы» существовало. Теперь это «мы» разрушилось. Человек вне этого круга, и он может принадлежать кому-то другому, и тут же возникает чувство собственности. И ревность за следом идет, и подтягивает злость и обиду. Помимо этого, у вас были планы, как вы можете прожить жизнь с этим человеком. И эти планы рухнули. У вас же еще были какие-то иллюзии по этому человеку, которого он не оправдал. И это также возникает, внутренние переживания. А еще, когда вы остались одни, вот это вот ощущение одиночества может грызть очень сильно. И еще ведь страх. Как вы сможете найти другого человека? Появится ли он? Будет ли он соответствовать вашим ожиданиям? Все это вызывает внутренние переживания и самое главное запускает мыслительные процессы. Вы ходите, ходите и про это думаете, так мысли мыслемешалка у вас в голове. Как прекратить эту мыслемешалку? Вот об этом наш курс. Цель нашего курса – облегчить вам страдания и боль, чтобы вы вышли из туннельного мышления и с ясной головой разобрались с ситуацией, и после этого вернулись к нормальной жизни. Формат наших занятий подразумевает 7 коротких уроков с домашним заданием, делать которые очень важно. И прямо сейчас мы даем вам упражнение, которое поможет вам выключать мыслительную жвачку. Мы ведь все, когда уходит человек, и начинаем про это думать, и важно научиться от этого абстрагироваться. Для этого нам помогут пазлы, которые требуют внимания на себя. И когда вы будете собирать пазлы, вы всегда начнете отвлекаться на историю про ушедшего человека. И как только вы поймали себя на этой мысли, что вы думаете не про пазлы, а про ушедшего человека, скажите мысленному ему спасибо и вернитесь к собиранию пазлов. Очень важно научиться переключаться с одной мысли на другую. Дело не в том, что вы больше в своей жизни никогда не будете об этом думать. Дело в том, что как вы только поймали себя на мысли, что вы отвлеклись, вернитесь к текущему действию. Неважно, важно, пазл это будет, или там мытье посуды, или какое-то другое ваше увлечение. Важно, как только вы поймали себя на мысли жвачки про ушедшего человека, вернуться к текущему процессу. На этом сегодняшнее занятие прошло к концу. До новых встреч!